Жена спрашивает у мужа, ты покупал ребенка? Муж говорит, ты что, милая? Мы же его сами сделали. Жена говорит, идиот, ты искупил, ты искупал ребенка в ванной. Если вашему мужу пришла смс милый, я скучаю от Петра Петровича, то это не обязательно, что у него есть любовница. Может быть, лучше бы у него была любовница? Решил завязать с матом. Теперь не посылаю на три буквы. А говорю, давай лучше останемся только друзьями. Поверь, проверил, действует отлично, особенно на мужиков. Лучше, чем мат. Подписываемся, кликаем на колокольчик.